Когда вы здесь в гостях, проездом или живете? Папа на Форт Лоридал, и Лоривелл Привет! Сегодня я работаю из домашнего офиса, так назову. Home office. Ну что может быть лучше работы из home office? Кофе каждый час, а булочки. Шутка. На самом деле это не булочка. Это у меня такие posted. Клейки. Лежит он у меня на столе. Отбивается аппетит от булочек. Сегодня вы поедете со мной в мой офис, как я обещала. Location real estate. Что в переводе означает местоположение. Почему ты падаешь? Он открыт, как всегда, даже несмотря на. Нужно только носить маску. А после этого я, я покажу вам три или четыре квартиры. же, по-моему, один дом, которые выставлены на, не на продажу, а в аренду. Я покажу вам, что можно арендовать на самом берегу океана, что называется Prime Location и за какую сумму. А также немножко подальше от океана, я даже скажу, насколько подальше и насколько цена будет ниже. Ну, соответственно, может быть и качество. Ну, в общем, посмотрим, да, вперед. А, кофейку. На океане, что, в принципе, не дешево. Поехали. А также у меня сегодня дентест. Oh ну, кто любит там Никто, мне кажется. Погодка отличная. Волосы. Волосы лучше, чем вчера. Она, как мне показалось, ад промсала слишком много. Так, длина уменьшилась, но это даже здорово. Волосы растут хорошо после океанской воды. Кстати, 25 долларов а, такой приехала в офис. Прямо рядом с моим офисом это Beachside Montessori School. Мне очень нравятся эти Montessori schools еще со времен моей э, жизни в России. Здание моего офиса очень и очень небольшое. Оно просто удобное в расположении для встречи с клиентами. Очень маленькая э, лобби. Очень приветливая. Ресепшенс приглашает вовнуть куда ставь онлайн. Где Beautiful beautiful documentary. Documentary. И я прохожу в сам э, офис, где очень много таких э, маленьких кабинетиков для э, сотрудников, для агентов, э, офис уже немножко укра украшен к празднику Хэллоуин. Так, много таких заколоочков кухонных с кофе-машинами. Это один из конференц-румс для встречи с клиентами. Это, как я полагаю, конференц room побольше для встречи брокер and agents. Как я вижу, офис еще не совсем закончен, ведь он новый, очень новый. И плюс это офис, скорее всего, виртуальный. Что это значит? Это значит, в основном встречи будут а, происходить очень редко, но работают агенты а, из всего штата Флорида здесь, в этом офисе, виртуально. Опять кухня, опять я назад в лобби. И я ношу маску, из закону, у нас по Флориде все еще у нас в общественных местах. Теперь я выхожу на улицу и вижу, что эта автобусная остановка прямо напротив входа. что очень удобно, баска часы э, прихода, точнее минуты прихода. А это старинный автобус, mm -hmm. точнее не старинный, а старый, в э, духе 70-х, принадлежит нашему офису Очень cool, заржавевший, но <laughs> очень cool. А теперь, ребята, скажите мне, какие, вы думаете, три основные слова в real estate, в рынке недвижимости, в продаже недвижимости? Я знаю, что вы знаете, но я все равно напомню. Location, location, location. Местоположение, местоположение. Так называемое prime location. Я выбрала пять профит, выставленных их в аренду в нашем офисе и сегодня покажу их вам в порядке очередности. Поехали! Первый дом, который я покажу, это 6, 6 спален, 6 ванных комнат, 635 квадратных метров, 30 тысяч аренда в месяц. И этот дом великолепен. Он полностью перепланирован. Находится около 700 метров океана океану, то есть popular and prime location. В 2016 году он был foreclosed, то, то есть значит продан за минимальную цену, потому что хозяин не смог платить свои uh, payments. И вот любуйтесь его красотами. Для этого дома я посчитала, что цена за один квадратный метр 47 ну, высокая, но не, не заоблачно высокая. Кстати, такие дома уходят примерно от 6 миллионов и намного выше в зависимости от а, планировки и переустройств внутри дома. Этот дом находится не совсем на океане, но в прибрежной зоне, так называемом Intracoastal Area, что значит, он находится э, на берегу канала, построенного параллельно океану и очень-очень близко к океану. Такие дома очень ценятся. Посмотрите, этот Intracoastal открыт для э, лодочных э, движений. Здесь можно иметь свой док и, конечно, у этого дома есть свой большой участок. Едем ко второму дому. Это дом за 10500 в месяц. И он находится на маленьком острове. Его площадь 168 квадратных метров, намного меньше, чем первое, И в um, нем 4 bedroom, 2 bathrooms. Находится он примерно в 500 метрах от океана. То есть очень близко. Uh, закрытая комьюнити. Мне нужно было остановиться перед этим. Uh, gate, и я еду вовнутрь комьюнити, чтобы найти этот дом. Его непросто найти, потому что номера на домах обычно не сильно афишируются, то есть только он может видеть номер. Какие-то случайные посетители очень сложно. Ну, так, я знаю свои маленькие секреты. После двух кругов по комьюнити я, наконец-то, подъезжаю к этому дому. И так как мне останавливаться надолго здесь нельзя, они могут вызвать полицию, а я нахожусь без «buyer», без покупателя, то я этот дом только могу на пути быстренько сфотографировать с фронтальной передней части, и затем я покажу вам его фотографии. Так это фотографии этого дома. Это фронт, фронтальная часть. Это задний дворик э, и бассейн. А это местоположение. Посмотрите, и вы как видите, близ... что территория окружена водой, то есть это остров. Смотрите, как близко к океану. Насладитесь красотами этого дома, его бассейна и его э, видами с их дока на этот канал. Это не океан, это канал. Как я сказала, площадь этого дома раза в 4 меньше, чем первого, 168 квадратных метров. И цена за 1 квадратный метр не при покупке, а при аренде 62 доллара, что 20 долларов больше, чем в первой профте. Хотя первая профте была гораздо больше. Как вы думаете, почему такая разница в цене, хотя первый дом был намного больше? Третья в пути, это на самом деле конда, квартира, за 11 тысяч в месяц. И этот дом высотный, 17 этажей на самом берегу океана. Это то, что называется Fort Lauderdale, столица яхт, мировая столица яхтенная. Это великолепный вид самого высокого этажа, это на 17 этаже, называется Пентхаус. Его площадь э, 432 квадратных метра, а цена за квадратный метр при съеме всего лишь 25 Долларов. Интересно, почему? Напишите мне в комментариях. Днем 4. Five, uh, Великолепно отделан по современным стандартам. А так как это современная конда на самом берегу океана, то такие штуки, как uh, интернет, бесплатная парковка в гараже, uh, рестораны, uh, а также вечеринки и партии uh, в самом кондо включены. И я продолжаю свой путь, и сейчас я покажу вам номер 4 в property, которая называется Townhouse. Это двухэтажная квартира. Ее цена 4500 в месяц для съема. Площадь 223 квадратных метра. Цена за квадратный метр 20 долларов. Находится она очень близко к океану. Это, конечно же, Prime Location плюс сам дом. Он 2015 года постройки, новый, и внутри все прекрасно оборудовано. Это три... 3 uh, bathrooms, то есть не маленькая квартира. И uh, площадь этой квартиры 223 квадратных метра, что даже больше, чем та квартира за 10 тысяч в месяц. Но в чем же причина, почему эта property настолько дешевле? Цена за один квадратный метр при съеме 20 долларов. Интересно, напишите мне в комментариях, что вы думаете, почему такая разница в цене? Ну что ж, ребята, сегодня я показала вам несколько домов и одну квартиру, а в более высокой ценовой категории. И я все эти три дня монтирую для вас. Сначала я ездила на съемки, потом монтировала. Я очень устала, поэтому завтра я покажу вам те квартирки, которые я уже засняла для вас. Но мне нужно смонтировать немножечко ниже по цене, по цене и по весу, я бы сказала, чуть Подальше от океана, а может быть даже и не чуть, а намного дальше от океана. Так что это будет завтра, а сегодня спасибо вам огромное и не забудьте... С вами была Ангела Телефова. Да, не забудьте подписаться и поставить лайки. До следующей встречи.